В предыдущей части мы подробно разбирали одну из важнейших проблем, которая появится в результате развития нейросетей – новую когнитивную революцию. Если вы не видели этот выпуск, советуем начать с него. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Сегодня мы разбираем еще несколько явлений, которые уже проявили себя и будут только усиливаться в ближайшее время. Я говорю о расслоении общества. Расслоение будет идти в двух направлениях – интеллектуальном и финансовом. Попробуем разобраться, почему оно будет происходить и к чему приведет. В ближайшее время мы будем рассматривать множество тем, понять, которые смогут лишь настоящие интеллектуалы. Для того, чтобы лучше разобраться в вопросе, подпишитесь на наш телеграм-канал. Там мы готовы отвечать на любые ваши вопросы. Ссылка на телеграм-канал находится в описании. Интеллектуальное расслоение общества. На протяжении тысячелетий мы видели процесс уменьшения интеллектуального расслоения в обществе. Все информационные прорывы, появление книгопечатания, элитография, введение всеобщего образования, все это было направлено на уменьшение интеллектуального расслоения. Этот процесс достиг апогея в 20 веке, когда практически любой человек в мире, по крайней мере в развитых странах, имеет доступ к образованию и науке. Но иметь доступ к чему-то и пользоваться этим две большие разницы. Прежде чем я продолжу разбор этой темы, поставьте лайк под этим видео, это поможет его продвижению. Поскольку информация и образование доступно всем, ценность этого становится все меньше. Люди меньше ценят образование, оно заменяется понятием эрудиции. В чем разница между этими двумя понятиями? Эрудированный человек знает немного обо всем, а значит не знает ничего. Образованный человек может не быть подкован в литературе, музыке, видео в ТикТоке и многом чем еще, но он очень глубоко знает одну определенную область. Именно такие люди обеспечивают прогресс человечества. и по эти два явления, эрудиция и образование, являются водоразделом расслоения. Почему возникает интеллектуальное расслоение? Попробуем разобраться. Люди в массе своей становятся глупее. Работа алгоритмов, лишение человека возможности выбора, замена образования эрудированностью, развитие социальных сетей, которые довели до абсурда явления публичности, когда для человека намного важнее казаться кем-то, нежели быть им на самом деле, что, кстати, всегда в истории было наоборот. Эти процессы будут только на стать. И еще много удивительного мы увидим на своем веку. Люди, которые не могут читать, станут обыденным делом. Но не потому, что они не учились в школе, а потому, что им проще посмотреть видео или картинку. Читать им не нужно. Все это приводит к отупению масс людей. Технологии становятся все сложнее. Возникает все большая специализация в образовании. Скажем, чтобы изготовить телефон, нужно огромное количество разных специалистов, не пересекающихся друг с другом. Экраны делают одни компании, камеры другие. Платы третьи, процессоры четвертые, корпуса пятые. В свою очередь, каждый из перечисленных элементов состоит еще из ряда деталей, которые также делаются отдельно. Это требует все большей специализации. Люди, которые могут изготовить экран, не разбираются в производстве процессоров и наоборот. И специализация будет продолжать нарастать. Автоматизация производства. Поскольку производство все меньше требует участия людей, интеллектуальное меньшинство вполне способно обслуживать его и поддерживать без необходимости привлечения оболваненного большинства. Те остаются потребителями, имеющими представление о реальности лишь из видео в Ютубе и ТикТоке. Так постепенно будет нарастать интеллектуальное расслоение. Узкоспециализированное интеллектуальное меньшинство, глубоко разбирающееся в отдельных темах и технологиях, и большинство, не разбирающееся ни в чем, но в силу накачки бесполезными знаниями, считающее себя образованным. Конечно, будет и что-то среднее между этими двумя классами, люди которых будут вербовать то в один, то в другой слой. Несложно представить, как будет распределяться власть и богатство между этими слоями. Оставлю этот вопрос открытым. Напишите в комментариях под видео, что вы об этом думаете и к какому классу людей себя относите. Финансовое расслоение общества. Если интеллектуальное расслоение явление не до конца изученное, то финансовое расслоение набило искомину всем. Начиная с Карла Маркса, а можно и раньше, мы регулярно слышим об обнищании масс людей. Ежедневно мы видим, как на улице толпы людей умирают от голода. Капиталисты безжалостно эксплуатируют рабочих, заставляя их трудиться до полусмерти. Если мы постарели или получили травму, тебя выбрасывают на улицу доживать свои жалкие дни. Так бы было в какой-нибудь параллельной вселенной, где предсказания Маркса воплотились в жизнь. К счастью, в реальной жизни все выглядит чуть более радужно. Если вернуться к терминологии Маркса, то мы можем вспомнить утверждение, что по мере развития капитализма мы будем видеть абсолютное и относительное обнищание рабочих относительно капиталистов. На деле все оказалось несколько иначе. Относительное благосостояние среднего класса по сравнению с классом богачей стало хуже. Богатые люди действительно стали богаче. Но абсолютного обнищания не случилось. Да, возможно, человек в среднем не стал богаче, но нам доступны те блага цивилизации, о которых нельзя было даже мечтать. Туалет, дома, горячая ванна, горячая пища несколько раз в день. Свет в любое время дня и ночи. Не говоря уже о том, что появились компьютеры и телефоны. Жить среднему человеку нашего времени гораздо проще, чем человеку 100-200 лет назад. Должно ли нас волновать, что капиталисты станут еще богаче? Тут каждый решает для себя сам. Лично я считаю, что во многом богатство современных миллиардеров фиктивно. Его не существует. Оно есть в виде стоимости активов, акций и других бумаг. Попробуй они продать большую долю своих акций, их котировки тут же стремительно упадут, и за считанные дни миллиардер станет беднее в несколько раз. Таковы последствия седьмого информационного прорыва — появления интернета. Любая информация моментально распространяется по всему миру. Даже миллиардеры не могут от этого защититься. Остается только посочувствовать их беде. Но, несмотря на все вышесказанное, все же богатство тех, кто уже разбогател, будет лишь нарастать. Это связано с несколькими факторами. Капитализация компаний будет расти с увеличением распространения роботов. Роботы, в отличие от людей, являются активом. Предприятие, на котором работают роботы, гораздо проще продать. Роботы никуда не уйдут и не устроят забастовку. Роботов можно продать или переналадить на новое производство. С людьми все гораздо сложнее. Поэтому чем более автоматизировано ваше производство, тем выше будет его капитализация. Второй фактор следует из первого. Если у вас нет сотрудников, им не нужно платить зарплату. А значит, прибыли у вас остается больше. Денег в экономике будет все больше. В ближайшие десятилетия мы увидим парад из стран, отказывающихся от золотовалютных резервов, подобно тому, как это сделала США. А чем больше денег в экономике, тем больше будут стоить активы. Кстати, те факторы, которые мы описали, сильно будут влиять на будущий социально-экономический строй. По всей видимости, мы увидим возвращение коммунизма, но уже на новый лад. Об этом мы обязательно поговорим отдельно и очень детально. Подпишитесь на канал чтобы не пропустить продолжение. В завершении этого видео хочу сказать о большой опасности, которая лично меня достаточно сильно пугает. И, пожалуй, это единственное явление, с которым я не понимаю, как нужно бороться и как ему можно противостоять обществу в целом. Интеллектуальное и финансовое расслоение запустит новый виток в манипуляции людьми. Мы можем разделить манипуляцию на несколько видов. Манипуляция коммерческих компаний. Эти манипуляции направлены на продажу своего товара. Никакой особой опасности они не представляют. Продажи в в том или ином виде были всегда, и часто они являются манипуляциями. Политические манипуляции, в чьих руках власть тот может манипулировать людьми, и то, к каким последствиям это может привести по-настоящему, внушает ужас. Враждебные манипуляции извне. Уже сейчас мы видим на примере своей страны сильнейшие манипуляции со стороны западных стран. И эта ситуация будет лишь нарастать. А с усилением нейросетей запустить любую манипуляцию будет все легче. О том, как бороться с манипуляциями и не идти у них на поводу, мы подробно разбирали в предыдущем ролике. Вы можете найти его на нашем канале. Но как бороться с этим обществу – это большая проблема, которая требует размышлений. Поделитесь этим видео с друзьями, здесь много важной и полезной информации. До встречи в следующей части.